на самом деле, происходит в потоке. И есть вот эти вот узловые такие точки, точки силы, которые мы вчера с вами отметили. Отметили их практически, то есть когда, кто, как их переживает. Эти точки являются дверями. Дверь, на самом деле. Хотя нам часто кажется, что там стена, то есть мы бьемся, бьемся. Допустим, это какой-то Болевой симптом, который нас мучает, мы бьемся, чтобы его решить очень долго, никак не получается. А оказывается, это не стена, а дверь, и там нужно ручку найти, условно говоря, и дверь откроется, и там идет новое пространство, идут новые события. Это жизнь в потоке, и на пути родных душ, иначе ничего просто вообще не движется. И когда происходит встреча с родной душой, после, да, но тут нужно отметить, что возникает узнавание, и люди чувствуют себя вот в этом потоке любви. И они говорят, вот я и был в потоке, вот это и есть поток, я хочу это вернуть. Собственно, никто не против. Но когда заканчивается 11-12 ступень узнавания, начинается 13-й, там начинается другой поток. И вчера видели, какой поток? Другой. Это поток драматизма, боли, иногда страданий, иногда как глубокого страдания. Все же подтвердите, что вдруг, нежданно-негаданно, начинают пробуждаться какие-то травмы там, детства. Вдруг они там стоят перед глазами. И это тоже поток, и нам все равно нужно двигаться именно вот по этому пути. То есть не мама меня ради обратно, чтобы вернуться на одиннадцатую, девнадцатую ступень, а приходится проходить там. И вот способы прохождения, с моей точки зрения, способ прохождения один-единственный, тот, который и дан. То есть ничего выдумывать не нужно. Он есть, этот способ. И это нас затягивает, нас в это... Забирает, как воронку засасывает, поэтому говорят, я никак не могу пройти 13 ступень, меня туда затягивает, я в общем-то и не хочу, я и обращаюсь на консультацию, давайте помогите мне выйти из потока, я не хочу больше всех этих страданий, пусть не будет никакой, там, никакого воссоединения, ничего у нас не будет, но лишь бы не было страданий. Такие бывают обращения, очень редко, но бывают. Помогите мне выйти из этого потока, я этого ничего не хочу. Но даже когда человек очень сильно хочет, как бы хочет выйти, у него не получается, он все равно там остается. Это, это его как бы затягивает. И человек рассматривает это только, исключительно с негативной точки зрения. Безусловно, негативная точка зрения, негативный момент там есть, он присутствует, совершенно однозначно. Больно, никому не нравится, не хочется. Все это неприятно, вот Саша не пришла даже. Вот. Хоч, хочется радости. Но радость ждет впереди. И я в свое время слышал эти слова и читал, и не верится в это все, что все-таки она ждет впереди. Но вот здесь вот вчера и у Лены, и у Дианы было именно это. То есть, когда проходит через это, потом радость. Спрашивают, задают вопросы, сколько можно, нужно это все пережить, перетерпеть, чтобы радость была и уже не проходила. Вот чтобы там вот я был и уже больше не возвращался из радости. Я говорю, я не знаю. Неизвестно. У кого-то это может быть за несколько месяцев, если это путь родных душ, то за несколько месяцев можно пройти через 13-ю ступень. У кого-то за несколько лет. Кто-то там вообще его вязнет, неизвестно насколько. Кто-то сойдет с пути и так далее. Выберет что-то другое. Все очень индивидуально. Но а, если... Доверяться потоку, вы будете чувствовать в этом состоянии потока, все равно будете чувствовать, что вот этот свет, он ждет впереди. И действительно будете как прорываться, пробираться через какие-то заросли, через что-то. Вот есть фильм пианино австралийский, там замечательно показано, как женщина, если кто-то видел, там такой фрагмент, как женщина, она прорывается через это, там такие корни, коряги, грязь, она тонет в этом всем и все равно прорывается. Если видели, посмотрите внимательно этот фрагмент, это очень хороший фильм, и там передана эта энергетика, она не просто вырывается из грязи, а вот она смотрит туда вперед, там, где в хижине ее любимый живет, и вот у нее как бы ничего нет, все ее по боку, по барабану, и она туда, вот этот вот поток ее вот этот ведет через это, как ребенок рождается фактически. А, то есть это по Станиславу Грофу а, третья перинатальная матрица, когда идет м, процесс прохождения по родовым путям, вот ребенка там очень сильно плющит, у него там все тело сжимается, и вот, вот так вот он проходит. Вот то же самое, и человек проходит через это. Причем это может быть так очень глобально, и долго, и несколько месяцев, и иногда даже несколько лет, а это может быть несколько дней, или я даже вчера рассказывал, вот как человек уснул одним, а проснулся другим человеком. Такое тоже бывает, но это очень редко, это такой вот дар. Я хочу сказать о том, что этот поток, он внутри чувствуется. И то, что нас выбивает из потока, это можно назвать по-разному, мы уже много раз говорили, это недостаточная преданность, недостаточное доверие потоку, недостаточное доверие себе, как бы недоверие и неверие Богу. Ну и многое другое, там, конечно, отчаяние, уныние, естественно, злоба, агрессия на жизнь и так далее. И все это может присутствовать. И по большому счету мы не говорим о том, что устраните все это, то, что вам мешает. Не будьте злыми, не будьте агрессивными, там, а, будьте полностью смиренными. Что такое полностью смиренно? Смирение – это в том числе войти вот в этот поток драмы и пережить эту драму полностью. То есть вы смиряетесь, что это есть и это проживаете. И в этом случае, если у вас позволяет обстоятельства, если, допустим, вы одни дома, то там можно и... Подушки бросать и, там грубо говоря, об стену биться, если очень сильно хочется. Но все это должно происходить в потоке. Это тоже есть определенное смирение. Вы смиряетесь, принимаете эту ситуацию, что она такая и есть. И через нее проходите. Я все вот словами пытаюсь объяснить то, что на самом деле у каждого человека есть внутри. Не знаю, сегодня получится у нас с кем-то работать, не получится, будет ли, будут ли желающие тоже поработать в потоке. Я сейчас называю этот процесс исцеления в потоке, но я не ставлю целью того, чтобы вы исцелились. Если я буду ставить такую цель, чтобы вы исцелились, я буду туда примешивать что-то свое, каким я вас вижу исцеленным, красивым, радостным, сильным счастливым и так далее. А вам вот сейчас, может быть, нужно уйти наоборот в полную глубину вот этого страдания. И вот там вот в этой глубине, как часто говорят, открывается дверь, что вы не вверх идете к свету, и там свет находится, а вниз идете, и внизу открывается люк, дверь, и там свет находится. Или, может быть, куда-то вот в какую-то еще сторону. Или, может быть, вы пойдете по каким-нибудь э, спиралям, по каким-то кольцам. То есть, если я оставлю такую цель, чтобы вас исцелить, у меня есть точка А, где вы сейчас, и точка Б, где вы исцелены. И, конечно же, кратчайшее расстояние между точкой А и точкой Б – это прямой вектор. Это далеко не всегда правильно. Чаще всего это неправильно. Может, вам надо вот так вот пройти. Вот вчера, Ана, не хватило времени, хотя мы все, естественно, сроки уже закончились у нас. А времени не хватило, а я понимал, что нужно еще идти, еще дальше. И в принципе мы могли еще идти и час, и два, сколько бы понадобилось. Как она там будет ходить, туда-сюда, так, вот так, как угодно. Главное, главное, это состояние жизни. И вот тут вот очень полезно, очень-очень полезно любые занятия с телом спонтанные. Как дает шанти танец, а, в первую очередь вот для женщины танец. Может быть, у вас какие-то свои собственные есть занятия. Когда вы свои какие-то чувства и эмоции выражаете через тело. И если вы будете полностью, тотально вот в этом и доверять своему телу, все, вот у меня только это, и вас понесет. Вот этот поток он несет сам. И понесло, и понесло. И дальше только смотрите. Самый большой как бы враг, на этом пути это наши фантазии наши иллюзии а также а особенно все наши знания вот э -э -э, вчера лена особенно сильно включала знания я должна принять я должна это не в потоке вы чувствовали слышали да то есть пошел вот ум работать слова правильные все правильно должна принять но это не в потоке а когда происходит это принятие в потоке, то, в общем, по большому счету и слова не нужны. Поток он чувствуется. Когда мы с вами утром делаем садхану, я всегда обращаю ваше внимание, чтобы вы ощущали поток. Но когда человек слышит, жизнь в потоке, войди в поток, он это воспринимает только с позитивной точки зрения. То есть мне будет хорошо, мне будет очень кайфово, я выйду на мистический, на духовный план сознания, я буду улыбаться, и это, и это так, но не только это. И если мы полностью отбрасываем какие бы то ни было неприятности, в том числе физическую боль или психологические какие-то свои, то, что нам не нравится, да? вот мы это отбрасываем говорим, я вот хочу быть только в потоке, а то, что мне не нравится, это не в потоке, это неправильно. Это не соответствует фактам. Вот, допустим, то, что Алибек рассказывал, он был в потоке. Вот когда к нему там полицейский приставал в аэропорту, когда все не... Это поток. Это поток. Он неприятный, но это поток. И он несет, и несет, и несет, и несет. И это повторяется, вот Алибек мне рассказывал, как он снимал видео для фильма. Такая же история, ломается телефон, это не, это не лается, это, это поток. И для того, чтобы эту ситуацию решить, нужно в этот поток войти. Как войти? Это другое дело. Очень индивидуальный случай. Кто-то действительно там будет рубиться и пробиваться. Кто-то что-то еще. Как? как это пойдет? Как это будет в потоке? Но это именно вот в этой ситуации. Ее нельзя маргинализировать. Маргинализация – это уход в сторону, будем говорить. Нельзя уходить в сторону. Нужно через это пройти. И ум говорит, что ничего хорошего от этого не будет. Повседневное сознание говорит, ничего хорошего не будет. Нужно сделать так, чтобы было хорошо. А это нехорошо. Но это повторяется и повторяется, повторяется и повторяется. Уходим в сторону, какое-то время мы что-то можем сделать, а потом это опять возвращается. То есть не нужно отрываться от этого сгинь и так далее. Нужно через это пройти. Как пройти, еще раз повторяюсь, это очень индивидуально. Когда у меня было такое внутреннее очищение, у меня было четкое ощущение, что да, вот как и ты говоришь, Алибек меня не пускают. Меня не пускают, какие-то силы не пускают, постоянно мне мешают, постоянно все было не так. Вот. И я садился за руль, и там врубал соответствующую музыку, и вот так вот. Я через этот Я чувствую, через это прорывался, Но я не уходил в сторону, а я через это вместе с этим совсем. Понимаешь? Я вот, я вот. И а, когда-то в какой-то момент я понял, что во мне это вызывает такой замечательный азарт, что мне это вообще нравится. Вот это и есть тот момент, что ты вошел в поток. То есть это вопрос осознанности. Уже думаю, там уже да, да, нравится. Понимаете, нравится. Поэтому есть эти мифы, сказки. Кто читал миф об Одиссее? Фильм смотрели. Фильм смотрели, Ну, там еще так красиво описано, он к Амазонкам попал, туда-сюда попал. А плыл-то он к жене в свой дом в Итаку. И только он подплыл и корабль в Уф обратно, да? Мало ли там, мало там того еще была Тройская война, он туда вообще не хотел, дураком прикинулся, его забрали в армию все равно. А вот, мало всему этих, этих испытаний, он еще и домой никак не вернется. А как ему все это нравилось, как он там рубился с этим, э, ну не рубился, а э, с этим, с циклопом, да? То есть сколько смекалки он проявлял, как тебя зовут? Никак. То есть, ты, это же, это же вот эта игра, вот. Когда люди говорят, мы подписываем контракт перед рождением, а здесь игра. Это же игра. Когда мы потом читаем это все, мы говорим, ух ты! Ух. А когда мы сами туда попадаем, мы говорим, блин, скорее бы Че? это закончилось. Ко мне обращаюсь на консультации, и сейчас обращается, опять в основном, конечно, женщины, и смотришь гороскоп за партнерские отношения, отвечая седьмой дом. И в седьмом доме там Плутон, Марс. А, и обращается с женщиной, причем еще приходят иногда такие действительно выгоревшие. И вот видно по лицу, женщина вот тоже от отношений выгорела полностью. И она пришла на консультацию для того, чтобы решить, почему так происходит в жизни, и как сделать так, чтобы этого не было. Я вижу по гороскопу, и не могу ей сразу в лоб на первой минуте сказать, что иначе не будет. Не будет у вас иначе. Она потому что вот никакая вот уже пришла. Все. Начинаем издалека, по-всякому, она рассказывает, как у нее было. Сначала, как правило, такие люди, такие женщины рассказывают, что сначала было прям ферично, так классно, там все. Ну, которые откровенно рассказывают, как там были романтические, сексуальные отношения. И она рассказывает вот так, вот это все. Вот. А потом говорит, а потом начался трэш а потом все пошло на перекат, то есть движение те же в принципе самые энергетические, та же самая, то есть повернулось только в другой стороны страсть она всегда такая то есть там был а потом вот, вот так. но а, она все равно вот, как бы чувствует жизнь. и очень часто а, а, я начинаю спрашивать скажите вот в вашей жизни особенно там когда седьмой дом действительно заполнен, партнер довольно много были же такие партнерские отношения спокойные? да были вот я жалею дура замуж не вышла. Любил меня, все было же хорошо. Я говорю, да, давайте вспомним, как это было. Вот она рассказывает, что все хорошо, у нее было, он ее понимал, да, те же благодать. И я подвожу ее, подвожу, подвожу, она говорит, вам скучно. Андрей, да, это астральный план? Ну, конечно, астранный. Ну да. Но сейчас пока не об этом. Скучно. Понимаете? Вот она, он ее понимает, она там что-то. Он не умиляется, говорит, как хорошо, какая хорошая женщина у меня. То есть он э, энергии как бы запитывается. А ей это нужно общение, чтобы была обратная связь, а обратной связи как бы практически нет. То есть через некоторое время ей становится безумно скучно, и какими-то путями как-то так получается, что в общем она замуж за нее не выходит, а находит вот этого гада, э, с которым она, собственно, пришла на консультацию. весело Весел. Весело, да. да. Такая, драматизм там драматизм, да. Ну, выгорает, когда, когда такое огромное количество энергии через человека проходит, особенно если вот такая вот связь, вот такая вот пылка, бывают такие взаимоотношения по гороскопу, два противоположных знака, у них вообще не бывает никогда спокойно. Если спокойно, значит, они просто где-то очень далеко друг от друга. Если они э, как-то встретились, там <связано> <связано> все вот, постоянно. И спокойно не бывает. Вот сейчас, Наташа. И вот она это находит. Ну, конечно, там индивидуальный момент, как же эту ситуацию решать. В конце концов задает вопрос, вот разводиться или не разводиться. Начинаешь рассказывать, что других отношений не будет, а если будет, будет скучно. Будет скучно. Недавно с Шанти сделали видео, где мы рассказывали, периодически так весело рассказывали, как мы жили. А когда мы там жили, так вот несколько лет назад видели, смотрели видео «Служение в потоке», а вот, когда мы там жили, нам не до смеха было. И никто нам не давал никаких гарантий, что действительно будет какое-то более-менее светлое будущее. Никто никаких гарантий не дает. Это не то, что работа, куда я пришел, где я знаю, есть карьерный рост, и для того, чтобы чего-то получить, я должен делать то-то, то тот, и тогда что-то обязательно получится. Вот, никаких гарантий. А сейчас мы это все вспоминаем, да, со смехом. Потому что да, это на самом деле игра. И нам она... Ну, в первую очередь, честно говоря, мне. Была нужна. Шельти, конечно, была в полном шоке, абсолютном. Она ничего подобного не ожидала. Я мог ожидать, потому что в моей жизни это такой далеко не первый раз, но это было прям совсем круто. Вы в виду, материальный в очереди, да? И материальный, да, в первую очередь, конечно. конечно. А потом это все вспоминаешь, и это, и это видишь как игру. Мы зашли на эту дачу, вот, кто видел фрагменты видео там, а там длинные видео сняли. Вот как мы уехали с этой дачи, что интересно, так все там осталось. Все. Вот как я стул поставил, он там стоял. Да, Я вот открыл окошко, оно там тогда так открывалось, мы вот зашли, он открыл окошко, стул стоит там, вон там вот то-то, там вот то-то. Вот. Вспомнили все это. «А помнишь, как мы мыли с тобой ржавой водой? Классно! А как было мыться? Вообще, мы приехали туда, там вообще воды не было. Вообще. Это нужно было идти в колодец, спускаешься в такой овраг, там где-то, ну сколько, где-то полкилометра примерно. Полкилометра туда, полкилометра обратно, два ведра воды принес, не находишься. Это чтобы поесть, попить в основном, и все». Ну, короче говоря, вот мылись ржавой водой, да, ложили эти баллоны под солнце, помнишь, да, вот здесь лежали, классно. Вот уже сейчас воспринимаешь как игру. Так это все было здорово по-своему. Как мы стояли около печки, вот для того, чтобы помыться, нужно было печку растапливать, просто так не помочь. А вот растапливали печку, от печки шел такой вот жар, там стоял. Стояла такая кастрюля старая, где-то мы в подвале нашли, такая кастрюль какая-то здоровая стояла, мы в нее эту ржавую воду тихонечко наливали, чтобы вся ржавчина, которая на дне, там она осталась, так тихонечко наливали, это все разогревалось, брали ковшик, вставали в таз, включали классическую музыку, да, и чувствовали себя такими, Королева. сейчас, сейчас, сейчас, М -м -м. безвинно пострадавшими аристократами. <laughs> Мы ни в чем не виноваты, но вот так. Да, вот так вот помоешься так. Да, сейчас так это все вспоминается. Так-то мы вообще вот, ну вот жизнь что-то вот... Это игра, но только потом это вспоминается как игра. Потому что ты уже из этого вырос, ты уже от этого как бы далеко и видишь, да. Но это может восприниматься как игрой даже тогда, когда мы проходим вот такой процесс, как исцеление в потоке. Вы можете видеть это как игру. Это можно действительно осознать. Потому что в конце этой игры всегда свет, Радость, покой, или даже вот смех, как вчера она смеялась. Ну как же можно смеяться, когда в таком состоянии? Ну как, откуда вдруг смех? Неизвестно. А вот когда выходишь, совсем высокие уровни сознания, духовный план, вообще только один смех. Вообще.